Здравствуйте! Добро пожаловать в бесплатный бургер, где главное слово дня – это бесплатно. Привет, Энни. Сэм, как дела? Я не знал, что ты здесь работаешь. Да, я здесь уже с 91-го года. Это не профессия, конечно, просто хобби. Занимаюсь этим для удовольствия. Что заказываем? Уго, меню огромное. Что посоветуешь? Мне нравятся дистры с говядиной, маленькие судушки, бинарнички из дикой вишни, малиновый пирог, суфле сусе обязательная попробуй напитки Хельсинге, ну и, конечно, знаменитый во всем мире бесплатный бюргер с ядром фри. Что такое ядро фри? Это как обычное ядро, током монолитное. А откуда вы берете ингредиенты? Ну, вообще-то, тысячи поваров со всего мира поставляют ингредиенты, блюда, поэтому меню постоянно улучшается. О, тебе нужно попробовать печеньки с шоколадной графикой. Это гновинка меню. Ты имела в виду новинка? Нет, гновинка. Что за гновинка? Без понятия. Я думала, ты гнаешь. Да, шучу. Они просто просят меня говорить так. Я, пожалуй, возьму тут бургер с ядром фри с собой, пожалуйста. Свернуть коробочку? Ну да. Итак, сколько я должен? Ничего, это бесплатно. Серьезно? Да, владелец раздает все бесплатно, и так как множество других людей во всем мире тоже раздают бесплатно. Это бесплатно для всех. А, понятно. Эй, Линус, или Лайнерс, мы ждем следующую порцию бургера фри, побыстрее! Пользователи такие требовательные. Трудно представить такое. И не нужно, благодаря работе сотен и тысяч программистов и компаний. А, так, посмотрим. Еще есть кислое пюре башица, конфиг из свинины, корочки в сыре, эхики-сэхики, эхики, очень мягкие. Еще можно взять сидебраную со сливочной сеточкой. Если хочешь пить, есть креповый сот, жевательные ботинки, сахарные бобы, булочки с корицей, мороженое с имбирным пряником, можешь взять кофе джава с пенкой, если тебе такое нравится.